Открылась, свет руку Короче, это полторгизма, мы сейчас кидали Опа Ч, где? А не, уже не опа Ну поищи где опа Ничего. Ой, это он? Кинул? Или это ты кинул? Ой, это он Это он Где он? О, бабуля, бабуля, бабуля, бабуля Пошла, пошла, родная Ну пошли прогуляемся, бабуля о, пойду в телескоп посмотри. Ля какие у Мама. нее бупсы у соседки. О, они меня сфоткали, я получу компенсацию. У меня будут бабки. хе хе О-о-о, Девчонка моя, девчоночка. Смотри, смотри, смотри. Оу, баный! Бля, они вообще не обращаются. Куда? Куда я бы швырнула, блядь? Сука.